Всем привет! Каждый день команда «Универ готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я Диана Шилова, и мы начинаем. В КФУ состоялось торжественное открытие 13-го Всероссийского конкурса знаний иностранных языков «Полиглот». В Казанском университете состоялся Всероссийский форум по финансовой грамотности. Конец года порадовал страну новым праздником. 5 декабря ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был награжден Орденом Дружбы Российской Федерации. Награда была присуждена за заслуги в развитии науки и образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. По поручению Владимира Путина вручал государственную награду ректору КФУ полномочный представитель России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Мы поздравляем ректора со столь важной наградой. А в Казанском федеральном стартовал ежегодный конкурс на знание иностранных языков «Полиглот» уже в 13-й по счету раз. Принять участие в конкурсе съехались ребята со всех уголков России.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 КФУ состоялся Всероссийский форум по финансовой грамотности. В рамках форума прошел конкурс на знание экономики. Какие мероприятия ждали студентов, и в знании каких тем соревновались в конкурсе? Ты узнаешь в сюжете Артема Тупичкина.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 в то поколение, которое будет учить финансам и работать с финансами по-другому. Итоги конкурса будут подведены 6 декабря. Тогда же состоится и вручение наград. Артем Тупичкин, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет хочет изменить школьные занятия по информатике и пытается сделать их более интересными. Уже сейчас в Инженерном институте Казанского федерального университета создаются образовательные наборы для школ, об остальном тебе расскажет Олег Кашин.